Есть идея сделать такую хорошую поездку директоров в Арабские Эмираты, в Дубай, пригласить туда Джека и Джона. Отлично, отлично, мы готовы. При таких выездах происходит некое волшебство. встречаются очень много разных людей, незнакомых друг другу, и которые за очень короткий промежуток времени становятся очень близкими. Как это происходит, почему это происходит, невозможно передать словами. Это нужно быть здесь для того, чтобы как бы это просто почувствовать. Обязательно нужно, чтобы лидеры вживую познакомились с Джеком и Джоном. Будет возможность э, у каждого из вас, ребят, э, чтобы э, задать вопросы. У нас будет отдельное обучение для директоров, будет отдельная встреча для звезд. У меня был опыт в другой сетевой компании, но в таком близком контакте я, конечно, с собственником компании и операционным директором я никогда не был. Когда я услышал историю начала компании TLC, мне это было самое важное, что мне надо было услышать. Потому что ее рассказывал сам президент, и мне было важно понимать, что он передает, что он думает, что он мыслит, и как он относится к людям, и как он воспринимает самое главное себя. Это люди, которые рассказали нам, что они начинали с низов, начинали со своего подвала, Но самое главное, что они были счастливы. Вот в этом процессе, как сказал Джон, когда у меня день заканчивался в ТЛС, я грустил, а когда день заканчивался на фабрике Ford когда ему надо было приходить в подвал ТЛС, он был от этого счастлив. ТЛС It, um, it's a giant wheel around the world, and it, it's an energy that you can attach to and use to change your life in a small way, a medium way, or a big way. The quality of everyone's life that comes with TLC changes, even if they never purchase a product, even if they never do the business opportunity, the fact that they are here amongst all of us, in our energy, They become better people. They have more self-confidence. They smile more. They, they they look forward to tomorrow. They want to become a better version of themselves tomorrow than they were today. And this is all because of TLC. Because here, between our seven core values and the foundation of the company and the vision of Jack Fallon, people when they understand what that is, not only do they want to be a part of it, they want to tell everybody they know to come and be a part of it. Because it just really, truly is an amazing, amazing thing. TLC. This, yeah, really... Компания всегда за здоровье. То, что у нас есть продукт, детокс. Естественно, мы должны быть здоровы, мы должны выглядеть хорошо. А то, что сегодня у нас произошло, это просто бомба. Как круто, что наша компания занимается темой здоровья, и мы вот так вот командой можем заниматься на берегу моря. What you feeling? I feel great. This is amazing. I love working out with my family all around the world. Light, <laughs> Смотри, а вот раз гала будет, у нас там какой-то дресс-код будет? Есть идея сделать, чтобы все одели не ну, черное. И вот, и представь, это будет же через 3-4 дня уже будет какой-то загар. Вот на Оскаре же посмотришь, посмотрите, все там в черных пиджаках, в галстуках. И вот мы тоже будем, это тоже некий наш такой будет Оскар, да? Вот поэтому вот будет примерно такой э -э дресс-код. Год назад я не мог мечтать, что я буду в Дубае. Сегодня я здесь. Крутое место, моя цель достигнута, компания это реализовала, и я в кругу успешных людей. Моя работа была больше не в том, чтобы я сюда попал, а в том, чтобы как можно больше людей из моей команды попало сюда. Я, я очень хотел, чтобы люди видели и почувствовали, что такое настоящий Total Life Change. impact in lives, spiritually, mentally and physically. So we want to continuously do that around the world. Invite more people into our energy that we call TLC. Um, it doesn't matter what your religion is, your skin color, your culture, what country you live in. TLC is for everyone. Uh, our sincere greetings from our FSU family to our global family around the world, TLC family. God bless you hugs and kisses see you soon during the mind body spirit tour in 2021 bye bye yeah!